Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. С вами гроссмейстер Максим Чегаев, и это очередная партия недели. Сегодня речь пойдет о партии девятого тура чемпионата Азербайджана по шахматам, где встретились два известных гроссмейстера Эльтадж Сафарли и Неджат Мамедов. Итак, сыграно было е4 первым ходом, е5 испанская партия, конь f3, конь 6 слон b5, а6 слон a4, конь f6. Uh, и здесь Ильтадж Сафарли играет конь c3. Это согласно базе пятой по популярности ход. Впрочем, в последние годы этот вариант переживает вторую молодость, если можно так сказать, b5 было сыграно, вот естественный слон b3. Uh, Неджат Мамедов здесь сыграл слон e7. Ну, одна из основных идей варианта заключается в том, что, на, казалось бы, естественный ход слон c5. Белые здесь не играют, там, например,. Короткую рукировку или d2 d3, а играют жестко. Играют здесь конь d5, стремясь сразу э, провести c3 d4. И тут заключается еще маленькая тактическая начинка. После хода конь бьет e4. Следует такой коварный очень удар d4 и у черных серьезные проблемы. Например, слон бьет d4, конь бьет d4, конь d4, ферзь g4. Напали на g7, напали на e4. Соответственно, на конь d4 такая же история. Конь d4, слон d4, ферзь g4. Напали на коня, напали на g7. И черным здесь трудно. Поэтому Ниджат Мамедов здесь сыграл слон e7. Ход крепкий. а 4 Ход естественный. Белые стараются зацепить пешку b5. b4 поэтому. Конь d5. Соответственно, после конь d5 бить на e4 тоже довольно опасно. Последует здесь d4. e d. Например, даже короткая рокировка. Это как минимум одна из возможностей. Можно побить конь бьет d4 здесь, можно слон f4 сыграть. В общем, ворох есть здесь у белых, и не очень приятно за доской такие позиции черными играть. Поэтому последовала короткая рокировка. Конь бьет f6, слон f6, слон d5. Ну, в общем, спокойная позиция здесь получается чуть поприятнее у белых. Не будем останавливаться на дебютных тонкостях. Слон b7, короткая рокировка, d6, пока черные делают все нормально в принципе, d3, владя b8, слон e3. Итак, в общем, белые вышли с небольшим перевесом из дебюта, и несмотря на то, что позиция кажется очень простой, черными нужно играть аккуратно. Все-таки их чернопольный слон довольно пассивен, и в перспективе он может не выйти в бой, поэтому нужно как-то черным решать некоторые Проблемы связаны с тем, что пространство все-таки у них поменьше. вот. И поэтому Ниджет Момедов здесь сделал очень конкретный ход, который, честно говоря, мне не очень нравится. Последовал ход конь d4. Решение, как я уже сказал, довольно сомнительное. Теперь, после того, как белые возьмут на d4, черный слон будет упираться в эту пешку на d4. Я бы здесь предпочел сыграть конь a5 мне кажется довольно логично разменять белокольных слонов а, так как белый слон а, белокольный слон черных тоже довольно пассивен и не имеет каких-то больших перспектив я бы сыграл коня 5 стараясь все-таки поменять активного слона и затем сыграть c7b5 блокируя проведение хода d4 но последовало конь d4 глобально ход ничего не портит но мне это решение не очень нравится Слон бьет d4 последовало, конечно же, слон бьет d5, e-d-e-d, конь d2. Итак, теперь у белых активный конь, у черных пассивный слон. Но, опять же, очередь хода черных, и им нужно как-то конкретно пытаться получить контр-игру. Ниджат Мамедов, забегая вперед, с этим не справился. Он здесь сыграл ферзь d7, и после этого хода довольно беспечного, а черным трудно. Нужно было играть активно, нужно было играть c6, не отдавая контроль над а, белыми полями. Например, ферзь f3 играют здесь белые, ладья c8. Пытаемся получить контр-игру, хотим ударить на d5. Ладью на линию c поставили, например, конь c4, если сыграть, cd, ферзь бьет d5. Ладья c5, черные гнут свою линию и заставляют белых либо брать на d6, либо они проведут затем d5. Ферзь бьет d6, например, ферзь d6, конь d6, ладья c2, конь c4, и, например, здесь сыграть b3. А, да, конечно, ладья на c2 довольно странно, но все-таки конь белых прикован к пешке на b2, и так просто теперь ему не отвязаться. И позиция здесь примерно равна, но, конечно, вариант не самый простой. Последовал ход ферзь d7 в партии. И здесь, конечно, уже черным трудно. Ферзь F3 последовала. Теперь, конечно, уже никаких C6 никто не даст. Ладья F8, B3. Так что защищает пешку. C4. И теперь белый конь готов вступить в игру. У него прекрасный есть форпост на поле C6. В перспективе он туда может направиться. Ладья E5. Черные как-то хотят сыграть ладья f5, затем ладья e8 и зайти за пешкой на d5. Ну, белые здесь просто отвечают ладья ae1. И здесь последовал очень странный ход. Здесь последовал ход ладья d8. Наверное, Неджат Мамедов хотел подготовиться к взятию на e5, чтобы затем сыграть dE и все-таки попытаться эту пешку, что называется, окучить. Но шахматы, как известно, не шашки. Бить на e5 вовсе не обязательно. Наверное, следовало сыграть ладья... Е8, попытаться сдвоиться, хотя здесь белые имеют ход ладей Е4. И тут, конечно, тоже черным, на мой взгляд, трудно. То есть белые либо готовят сдвоение лади по линии Е, e, либо готовят ход конь С4 и на взятие ладей Е4 заберут пешкой и будут играть по белым полям. Соответственно, конь потом придет на c 6 ферзь придет на Д3. В общем, позиция черных довольно непростая. Например, сыграть здесь А6, да? Конь c4, ладья e4, d ферзь e7, ладья e1. Далее конь идет на 5, ферзь идет на d3, дальше, например, g3, король g2. И, в общем-то, у черных проблемы. Но все же, наверное, надо было так играть. Но последовал ладья d8. Да, и здесь после конь c4, ну, ход, трудно назвать сильным, потому что он естественный. Но после этого у черных довольно печальный выбор. То есть, либо ставить ладью на f5 э, в поисках какой-то призрачный контур игры, либо меняться на e1, но тогда у них абсолютно проиграно как стратегически, так и конкретики. То есть, например, если поменять все ладьи, то белые, в общем-то, просто переходят в ладьи e8, ферзь e8, ну, просто цинично, ферзь e4. А если ферзь уходит, допустим, на c8, то белые просто играют конь 5 затем конь c6 и забирают пешку на b4 или на d4. Соответственно, если меняться на e4, то тоже не шиб, хорошо да король f8 также f 5 он идет на c6 король идет на d3 и так далее лица совершенно безнадежная. последовало после c 4 поэтому d5 e 4 h5 ну белые же 4 хотели сыграть поэтому h5 ход, естественный за одну форчку сделали но здесь следует f4 и выясняется что ладья просто заперта у черных пришлось играть король f8 скрепя зубами, что называется, ферзь f3 пока. Снова белые в перспективе готовят сдвоение по линии e. c6, попытка получить контр-игру. Конь b6. Можно, наверное, было на c6 забрать, но это совершенно не обязательно. просто Можно закрепить коня на поле b6 после хода a5. Конь b6, ферзь c7. Ну, здесь уже, видимо, вмешался в дело лучший друг шахматиста за цитноут. И последовал ход ферзь Е4, такой немножко странный. То есть можно было сразу сыграть опять 5 с Адей, например, ферзь Е2. И далее после Ж3, H3, Ж4 белые должны довольно легко выиграть, потому что не видно, что можно этому противопоставить. Но последовало ферзь Е4, совершенно не обязательно, но пока ничего еще не портит. Ж6, а король Ж7, но, конечно, немножко белые подвыпустили, но у них по-прежнему перевес близкий к решающему последовало уже 3 cd и здесь дальше фарлин на самом деле серьезно ошибся но опять же для человека после ферзи g2 сыграть сильнейшим образом на мой взгляд довольно трудно то есть нужно было конечно сыграть ферзь Е 2 но опять же то есть тут слово конечно тяжело употреблять потому что после фержи 2 совершенно не очевидно как черным играть но здесь как ни странно Ниджат Мамедов мог сейчас спиться за парку, сыграть здесь ферзь c6, с идеей получить контр-игру после размена одной пары ладей, сыграть Ладей e8 потом, и может быть вторгнуться после размены на e8, ферзем куда-то в район поля е 3 например. Это был единственный шанс, и здесь шансы на ничего черных были. Но последовал ход ферзь c5. Опять же, как я уже говорил, видимо, оба соперника находились в этом ноте и здесь, конечно, у чёрных уже безнадёжно. H3. Ну что делать? G4 грозит. Приходится играть G5. Последовало FG. Ладья G5. Ферзь F3. Белый здесь переходит в атаку. Ферзь F3. Ладья G6. Конь бьет D5. Висит слон. Слон D5 пришлось сыграть. И здесь дальше Фарли выиграл очень легко и просто, что называется. Последовал ладья бьет e5, e ферзь бьет f7, шах, король h6, ладья f6. Да, ну тут, в общем-то, защиты уже нет, по большому счету, но ладья g8, еще и ферзь бьет g8, добавляется ко всем бедам черных, на g8 не взять за связки, ну, соответственно, остается только сдаться. Ну, еще последовал ход ладья бьет f6, ферзь бьет f6, и черные сдались. Uh, да, конечно, в этой партии не было ярких жертв у нас, может быть она не такая творческая, как хотелось бы, но тема хороший конь против плохого слона, на мой взгляд, раскрыта более чем полностью. Uh, всем спасибо за внимание, надеюсь, что вам понравилось это видео, подписывайтесь на Ческом.ру и до новых встреч!